Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача Субкультура. У микрофона Александр Хабургаев. И здравствуйте, приветствую я своего старинного соведущего Павла Владимировича Разина, социолога факультета журналистики МГУ, который нас и знакомит с субкультурами. Здравствуйте, старина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Кто у нас сегодня, Павел а, У нас сегодня, кстати, достаточно любопытная, я бы даже сказал парадоксальная субкультура. Да вы что? парадоксальное сообщество, это мужчины, это мужское сообщество, так. брутальных таких ребят, а, зародилось оно, кстати, как, ну, одна из легенд, что вот эта мода а, на это сообщество зародилась среди военнослужащих американской армии в Афганистане, где, mm -hmm. в общем, все достаточно жестко, плохо, и понятное дело, что там слабаков не держат. Так. Очень популярно, очень популярно, среди байкеров. Видели байкеров, таких матерах? Ну, с бородами? Видел, я работал с, с ними? Да. Так, с — Над чем вы работали с ними? — Да много чего. Я вам потом расскажу, Павел Я я с ними фильмы делал, и передачи, и на гонках на выживание когда-то они у нас были частыми гостями. — Главное, что вы а, выжили все таки среди выжил, них. — Выжили вы да. среди них, я не понимаю, почему вы до сих пор не в этой субкультуре... — А я ни разу на мотоцикле... Нет, один раз сидел. — Да не... А... К мотоциклам не имеет ни малейшего отношения а субкультура, про которая называется Брони, брони. — Брони. — Брони. Броня, mm. нет, не от слова броня. Нет-нет-нет. Это вообще к металлу не имеет никакого отношения. Может быть, это исключительно такая. Ну, почти, от слова браза. Браза а, это. Братан! На, да, на, в переводе с иностранного языка брат. Но mm -hmm. это не только братан, не только брат. Кстати. Мы тут были, я время от времени катаюсь по России, ну, да. видел мороженое в Печоре, по-моему, в Печоре такой маленький городок есть uh -huh. на севере, uh -huh. около Заполянного круга. В супермаркете лежит мороженое, братан. Братан здорово, да. Мороженое братан. Так вот, так вот, брони это не только братья, это еще и пони. Пони. Значит, брони и пони, mm. то есть э, браза и пони, получилось брони, mm. брони, но и это еще не все, Александр Георгиевич, есть такой сериал «My Little Pony» «Friendship is Magic», oh, «Дружба — это, это волшебство», волшебство. да, да. Сериал, вы не поверите, мультфильм. Я посмотрел несколько серий, существует несколько сезонов, десятки серий. Я видел этот ужас. Про маленьких, про маленьких, очень-очень симпатичных лошадок. Я видел этот Направ... Сериал сделан для маленьких девочек. Каким образом он стал популярен у мужиков, понять очень сложно, но в Америке, все это опять же пошло из Америки, как многие другие субкультуры, у них очень много народу да, живет, да, да, да. и они легко заражаются всякими такими забавными вещами. Я был на сайтах этих мужиков. Они плачут, они не плачут, потому, да, потому что там вот дружбы, это, это магия, мы все братаны брать. И они смотрят с пивом. Я видел видео, как они это смотрят. Они и е... переживают. Они, да? е... они ездят из города в город на своих этих страшных байках. На этих На Харлейх. Харлей. Да-да-да, в гости, да? в гости. Все и... такие татуированные. Да -да -да -да -да. Все в гости друг к другу вот с этими самыми и общаются по поводу этих самых Поней. броней. Да, у них это называется табун, они вот так Живут, у них главный лозунг Любовь и толерантность Подождите, подождите, Павел Владимирович А может быть, нет, ну а что вы удивляетесь -то? Вы, вы как ученый муж как раз Могли бы не удивляться, а проанализировать Этот феномен И понять, это же ведь антипод да? а То есть с одной стороны Байк, железный конь, а с другой стороны Вот это что-то доведенное Конечно, до... конечно, кругом Кругом война, кругом Один металл, танки, мотоциклы и... mm. Жесть полная Баланс-то должен да. быть какой-то в душе правда да естественно естественно с другой ну, да. стороны вот такие милые образы, такие, такие приятные лошадки, у которых э, у всех есть какие-то такие милые, милые, милые имена. А, Павел Владимирович, э, ну вот опять же, вот этот фен, такой феномен, э, как это называется, вы у нас то, социолог, да? Социалистический, да, или социологический. Я, я да, социолог. социологический. Самая глупая шутка, самая тупая шутка, она станет самой. Ясь", да? И вся страна будет я. Ну, и естественно, смеяться, конечно, конечно, если вы зайдете здесь. на эти сайты, в эти сообщества, у конечно. них таких мемов жуткое количество. Естественно. Одно, одновременно огромные, есть даже целые сайты, и я на них был грешным делом. Угу. Естественно, эти лошадки, коль скоро они являются ну, предметами поклонения здоровенных мужиков, да. брутальных, а приобретают на этих сайтах некие эротические понятно, понятно. Дальше можете... У нас, биологов, это называется копуляция, да. — Целые сайты, да, которые рассказывают, которые... Я вам уже много раз говорил, что в любом сообществе это называется фэндом, если, если mm -hmm. это сообщество вокруг какого-то там художественного произведения, например, это называется, или называется, знаете, как вот, сериала. Да, у ученых этологов это называется табунная полигамия. Они так и называются. Табунная таб таб полигамия. Таб табуном. То есть в каждом табуне mm -hmm. есть несколько гаремов, которые принадлежат нескольким жеребцам. Да, и... Да, да, и, да, да, вот, да, да, да, все... Александр Георгиевич, да, да, да, да. Просто... Там из одного гарема самка может все, прийти в другой гарем. Я тяну, тяну одеяло mm -hmm. с... Я вам про табунный уклад жизни рассказывал. С биологией на социологию. <свят> <свят> а, в, в каждом таком фандоме существует практика. А чем они, собственно, занимаются? Не только же пиво пьют. Они... Есть такая штука, называется фан-арт. Угу. Они рисуют на эти темы, они пишут фанфики. То есть развивают темы, которые они увидели в этих мультфильмах. Сюжеты, которые они увидели в этих мультфильмах, развивают на своих сайтах, пишут всякие рассказики, рисуют любовные продолжения. Ну, слушай. Слушайте, Павел Владимирович, еще у нас это тоже прижилось, да? Да, у <къем> нас у нас тоже замечательно прижилось, даже в Московском университете есть э, вот ну, эти небольшая, да? небольшая тусовка среди студентов. Подожди, как они еще раз? Мони? Да? Брони, брони, брони, брони, да. брони, да. И причем я Бронии. об этом слышу уже года три, наверное, они никуда <къем> не деваются, наоборот, только... Uh, ну, развивается... понимаете, опять же, она любила Ричардсона не потому, чтобы прочла, да, и если кто-то там очень такой крутой, продвинутый стал брони, то почему бы там трем-четырем <косменьши> менее продвинутым не показаться, что они такие Нет, ну, и не естественно, к этой так, так развиваются многие, конечно, субкультуры, так люди становятся участниками, участниками любого сообщества, кто-то их за ручку приводит <косменьши> туда, <косменьши> всегда есть какая-то референтная группа, на которой люди работают. Равняются, если человек из этой референтной группы стал а, б, бронем, Ну да. А, ну, стал нет, поклоняться есть... Бронем. Да. Это, это как это, Василий Иванович, ты сети. за какой интернационал? А Ленин за какой? Да. Ленин так, в какой субкультуре? Да. Да. брони Я в типа, Броне. Типа, да, типа, ну, да. да. Да. Вот так, вот так это и это ну, ну что ж, Павел Владимирович, очень любопытная, конечно, субкультура. Ну, но... мы, а... всякие, всякие ненавистники их называют понифагами еще. Понифаги. — Ну что-то в этом есть. Скажите, пожалуйста, а она как? Она стремительно как-то расширяющаяся или там уже некоторая такая стагнация наблюдается? — Это вот трудно сказать. — Потому что а... были там телепузики, на смену ну, пришли брони Трудно сказать, брони не пришли, ну брони пришли на смену как мультипликационные сюжеты, но что-то я не знаю, с, я не знаю фанатских сообществ телепузиков, а здесь ну около трех миллионов, ну так по... Mm -hmm. По каким-то легким таким прикидкам, около трех миллионов Я знаю, еще, да? Миллионов я знаю ну, что... Да. да, но около трех миллионов... три миллиона. Подождите, Павел Владимирович, я представляю, потому что, насколько я знаю, что вот эта вот тема пони из мультиков, она очень сильно, усиленно эксплуатируется еще в Китае, в Южной Азии, в, у японцев, у китайцев. Вот там Нет, это, это же еще компания. мощная индустрия, естественно. Конечно. Скоро появилось такое сообщество, коль скоро mm -hmm. появилось такое... Э -э Павел Владимирович... Этому сообществу можно много чего продать. Много вот чего продать, но мы с вами ничего не можем продать, потому что у нас полминуты осталось. Я думаю, вы успеете только бесплатно назвать свою почту электронную, да? Павел380собака.gmail.com Вот так. Павел380собака.gmail.com я выучил, Павел Не путай. Не путай. Вот по этой электронной почте можете сообщить Павлу Владимировичу Разину, социологу МГУ, о тех субкультурах, которые еще не попали в поле его деятельности, его, его научного интереса. А я, Александр Хабургаев, с вами тоже прощаюсь. И до скорой встречи, надеюсь, через неделю. Всего до доброго. свидания.